Естественно, естественно, насилие ничем не может быть оправдано. Здесь вопрос-то в другом. Нужно осознавать причины возникновения насилия. Не оправдывать насилие, а понимать причины, разобраться в причинах, чтобы не допускать подобного в будущем. Вот главное. Ведь важно не осудить там, насилие, принять какие-то меры, в том числе уголовные. Это, ну и что, это причина не убирает и только усложняет ситуацию. Любая ситуация возникает не без причины. И вот понять причины, почему возникает насилие в адрес женщины со стороны мужчины, вот это обязательно нужно. И еще раз повторю, что... В насилие в адрес женщины возникает только на объем того, что в ней не женского. Вот эту аксиому нужно всем запомнить. И в любой ситуации, когда э, вы видите насилие над женщиной, вы поймите, что там обязательно участвуют две стороны. Обязательно. Постарайтесь сами сделать выводы из этого, верные выводы. Не осуждать кого-то одного, второго, а понять причины, что причины у них обоих, понять эти причины, что значит недостаточно женственности у женщины, если вы ее адрес носили. Дело в том, что значит в ней звучат больше мужских энергий. И имейте в виду, мужчина всегда борется только с мужчиной. С женщиной мужчина никогда не борется. Чем более женщина женственна, тем меньше в адрес нее со стороны мужчины будут какие-то не мужские поступки. Это аксиома, это природой заложено, это по-другому не получится. И если вы честно и глубоко посмотрите на все ситуации насилия, вы увидите этот факт. Значит, женщина, несмотря на ее там, внешнюю мягкость и прочее какую-то покорность даже иногда, Часто за покорностью кроется еще больше такая, знаете, жесткость. Она внутри себя это держит ломик и при случае она им воздаст, как говорится. То есть вот это вот вот такое понимание позволяет устранить причину. И тогда в адрес женщин никогда не будет насилия, никогда. Если женщина раскроет свои женские качества, станет женщиной, в адрес нее весь мир будет проявлять только Гармоничные, только замечательные все поступки и деяния. Имейте это в виду. Это 100%. Проверено тысячекратно. Здесь э, э, сомнений нет. И, э, уважаемые, <клёх> я <клёх> всегда иду от женщины. Я всегда все э, делаю для того, чтобы женщина стала максимально счастливой. А для этого ей надо помочь стать Женщины по-настоящему раскрытыми женскими качествами. В этом случае у нее всегда будут замечательные отношения с мужчинами, с детьми, с родственниками, с миром в целом, на работе, везде. То есть женщина везде фаворит. Но на объем женственности она везде будет встречать сопротивление, трудности, в том числе даже, может, и насилие. Это крайнее степень неженственности, которая проявлена в ней. Это знак об этом. И вот в этом, эту причину осознав, вы, и решив эту задачу в себе, и помог, помогая решать это в своих девочках, чтобы они не были жесткими, в своих подругах и так далее, вы убираете насилие вокруг себя. Вот так. Благодарю.